Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Мугивара. И сегодня на связи наша основная деревья, на связи, да, она, алло, алло, говорит. Пора уже в Clash of Clans зайти. Повелитель, владыка. Сколько ты будешь уже забывать про мою деревню? Это типа жительница говорит мне. Так, ладно, сценку разыграл. Короче. Не заходил вообще на этот аккаунт 4 дня или вообще даже больше, поставил на апгрейд и все, и пусть как бы улучшается. Вот нет времени совсем на игру. Вот, посмотрим, что у нас тут новенького, в событиях, практически ничего. Так, супер герои конечно же, супер Юниты надо посмотреть, что там изменилось, нет. Вот, так как я в последний раз вроде бы прокачал вам. Всех лучниц, да, всех башни лучниц и некоторых б... пушек. И сейчас мы отправляем две пушки на апгрейд до 16 уровня. Сразу же улетает 10 лямов. В КК у нас ничего нет, к сожалению. Вот. Эликсира, кстати говоря, нам вообще не хватает ни на что, наверное. Ну, если только в лаборатории. Поэтому отправляемся сразу же за ресурсами в каточку. Так, ну здесь вообще ничего нет. Надо искать получше базу. Здесь тоже самое. Напиши, кстати говоря, в комментариях, как у тебя дела, как у тебя... В принципе, настроение. Да. Что у тебя на аккаунте нового? Потому что ты прокачиваешься лучше меня. Вот, у меня есть друг, который вообще на 13-й перешел и топит просто с бешеной скоростью. Я догнать его никак не могу. Ну, ну, здесь нормальная вроде база. Можно подсобирать с, с крайних сборщиков. Просто изи. По одному гоблину но каждый сборщик, и все. И вот, Оуля готово. Вот, что-то какой-то фарм не очень. Надо бы звездочку хотя бы зафармить, чтобы было не обидно. Чтобы еще звездный бонус забрать. Очень, кстати, удобно. Так, сразу завершаем. Вот по 300 тысяч буквально. И 4 тысячи дарка вообще ни о чем. Серьезно, у нас получили. Надо бы нанять мне еще супер гоблинов. Нормально продвигаюсь. Кстати, 10 дней осталось до конца боевого пропуска. Я ничего не сделал. Ой, какой кайф. Ладно, полетели сразу же еще к добыче наших ресурсов. Здесь тоже база нормальная. Неплохо нашел, кстати, сразу. Тоже собираем сбоку, чтобы нам не парится особо. Вот. И здесь, я думаю, нам не, не, не стоит забирать ратушу. Надо снижать кубки, потому что на втором алмазе вообще фарма ноль. Мы видим, нет заброшек. И, соответственно, брать ресурсы не с чего. Так, ладно. Ставим на апгрейд э э Вартона. И еще пушечку. Третью до 16 уровня. Все, идеально. Потратили уже четверых наших строителей. И покупаем Дарк Даркевич. Нам нужно э, поставить короля Варваров на 60 уровень уже, кстати, нормальный такой левел юбилейный, наверное, здесь так можно назвать. И нам не хватает ровно двенадцать тысяч. Ну что же нам делать? Наверное, все-таки пойти в, в матч. Не хочу покупать за медали рейды опять, так их мало уже становится. И ничего себе, вот эта база, вот эта база, 5000 тысяч Дарка. И по 600 тысяч ресурсов можно собрать здесь. Это очень клево. Так, ну здесь не все сборщики, кстати говоря, на окраине. На надо будет использовать еще джамп. Вот, и здесь еще сборщик дарка. Почти что возле ратуши надо его забрать обязательно. Перед этим надо собрать всех хранилищ. Так, отправляем. На зачистку. Ну, справа можно королевку кинуть, а слева джамп и пару гоблинов. М капец. Досадно, конечно. Королева не пойдет, не сломает эту, эту этот сборщик Алексира. Жаль. Ну, ладно, в принципе, можно заканчивать. Здесь делать нечего. Немножко лагает интернет у меня. И... Нам не хватает С, ровно 7000 дарка. Что же нам делать? Наверное, снова в каточку надо пойти обязательно. Нанимаем наших юнитов и полетели в каточку. Так, нашел я базу. Ух ты ж, елки-палки. По почти ляму ресурсов и золота, и эликсира. Даже... Дарка хватает ровно, если все забрать на моего короля. Обязательно забираем все, что сверху находится, так как там есть два сборщика Дарка. Снизу слева и сверху слева. Везде забираем сборщики, так как нам ресурсики обычные нужны. Все-таки прокачиваем... Нам нужно еще прокачать Теслу и что-нибудь в лаборатории. Нам, нам, надеюсь, хватит, если мы соберем сборщик. А, да. 100 дарка ровно не хватает. Капец просто. Какое, какое разочарование. Нам нужно все-таки использовать джамп и добрать с дарка. Ну ладно. Ничего страшного, придется потратиться. Еще и справа можно забрать сборщик эликсира. Все, хватит. Неплохо. По 900 тысяч. И еще ровненько 7 тысяч дарка. Ох ты ж, интернет. И самый долгожданный, это король до 60 уровня. Вообще кайфово будет за него играть потом. И что же можно еще сделать? Что прокачать? Обязательно Тесла надо докачать, но мне не хватает. Нужно еще сходить в один матч. И давайте купим а, за медали рейда а, ресурсы, вот, точнее, ну эликсир. Да, эликсир нужен для того, чтобы прокачать лабораторию. Нам все-таки опять не хватает. Я хочу прокачать зап. Там он 7 лямов стоит. И Вауля. Я быстренько сходил в матч. И ставлю на апгрейд теслу. И... Грозное заклинание. Так. Мы еще выполнили задание, кстати говоря. И забираем эликсир строителя. Отправляемся на деревню строителя. Давно я ее вам не показывал, так как я прокачивался здесь очень медленно. И здесь у нас осталась только ночная ведьма. До 18 уровня ее буду качать. А по постройкам у меня осталась только мегамина до 9 уровня и только стены. Вот и все, ребята. Если тебе понравился видосик, ставь лайкосик. Подписывайся на канал. И всем удачи, всем пока.